Добрый день, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов и продолжаю делиться с вами результатами статистики работы арендованных рефералов в проекте TurboBooks. Видео с результатами работы сотни арендованных рефералов на стандартном аккаунте доступно у меня на канале. Получилось там где-то порядка двух с половиной долларов. Зарабатывали 100 рефералов в сутки. Это очень-очень хорошая сумма получается. И сегодня я вам покажу, как же рефералы работают на платном аккаунте. Значит, первый платный аккаунт в TurboBox называется Speedtest. Стоит он всего лишь 10 долларов в месяц, да? При покупке на более длительный срок, на 2, на 3 и на 12 месяцев вы получаете значительную скидку. Значит, на этом аккаунте можно приобретать до тысячи рефералов. Только ради этого этот аккаунт и приобретался. Я не стал покупать много рефералов. Купил всего лишь 200, ну для того, чтобы не травмировать цифрами. Значит, обратите внимание, в проект я вложил всего лишь 70 долларов. Сумма относительно небольшая, именно этой суммой, скажем так, многие могут рискнуть. Из опыта личного общения я знаю, что многие люди, которые работают на подобных проектах, предпочитают не вкладывать в проект живых денег, зарабатывают что-то и потом инвестируют в проект. Но стратегия абсолютно правильная, но лучше эту стратегию использовать в каких-то стабильных, давно работающих проектах. Значит, данный проект очень молодой. Поэтому сейчас идет раздача каких-то бонусов, и нужно успеть эти бонусы получить. Вот пока работают рефералы, надо их покупать, зарабатывать стартовый капитал, ну и потом уже пользоваться той стратегией, которая вам больше нравится. Но ну, а теперь ближе к цифрам. Значит, данный аккаунт зарегистрирован в проекте 2 февраля 2014 года. Сейчас у нас 9 февраля 2014 года. Значит, что мы имеем по цифрам? Вот история сейчас посмотрим. Значит, обратите внимание, 2 мы зарегистрировались, но первые дни абсолютно в этом аккаунте ничего не работали. Почему? Потому что были, скажем так, обоснованные сомнения по работоспособности всего этого проекта. Значит, 4 числа. Уже практически вечером, да, вот видите, в 17, почти в 6 часов, да, я купил аккаунт. В этот же день купил еще 100 рефералов, тоже вечером уже 4 числа. И 5 числа, вот в обед, приобрел еще 100 рефералов. То есть рефералы, 200 рефералов у меня работают с 5 числа. Значит, что мы имеем? на девятое число по цифрам Значит, начнем с денег естественно да? вот за неполные пять дней ну скажем так за четыре дня с копейками они заработали почти 20 долларов конечно здесь у меня есть приглашенные рефералы то есть за эти несколько дней я вел такую неактивную но все таки рекламную кампанию приглашал людей потому что проект работает и надо рассказывать об этом проекте людям. Если вычесть заработок, который внесли приглашенные рефералы, учитывать только работу моих арендованных, то за эти четыре с небольшим дня получается, что сто рефералов зарабатывали в сутки где-то в среднем ну, 2 доллара. Конечно, чуть хуже, чем в результаты первого моего видео. Да? Но все-таки на порядок лучше, в два раза лучше, чем, например, работают та же сотня арендованных рефералов у меня в проекте хорошем проекте OEM Media. То есть там они у меня зарабатывают где-то ну, доллар, в лучшем случае, иногда даже меньше. Вот статистика. Опыты провожу на себе, вас просто информирую. Все люди взрослые, с опытом работы в буксах, принимайте решения. Хотите зарабатывать денег больше в проекте, конечно, надо людей приглашать. Если хотите, конечно, пытайтесь выиграть деньги вот в этой вот игрушке. Отгадывайте, получайте бонусы почти вот тут до 100 долларов. Скорее всего, в ближайшее время должны появиться какие-то задания, опросы. Я этим не занимаюсь. Я делаю ставку исключительно на арендованных рефералов то есть я больше инвестор хотя в этом проекте вот если вы посмотрите можно приобретать и акции значит но инвестировать в этот проект в плане акций я не хочу не буду почему потому что есть проект в который, который мне платят по инвестициям больше и проект работает уже достаточно давно а этот проект turbo Books, как я говорил молодой проект и пока акционером данного проекта я быть не планирую значит, что еще можно сказать о проекте TurboBox? хорошего и разного да. значит проект молодой то есть работает по большому счету месяц да, с копейками точные даты сейчас покажу Значит, обратите внимание вот количество людей в проекте ну, в принципе немного да но обратите внимание, какое количество людей регистрируются каждый день. Обратимся к коллекции и получим информацию о сайте TurboBooks.net. Ну тут статистика, да. Меня больше всего интересует вот что. Посмотрите, кто наиболее активно работает в проекте. Ну естественно Россия. То есть, естественно, Украина, да. Но ну, и а другие страны так постепенно подключаются. Очень интересная циферка, вот посмотрите, откуда в основном идут люди. Из Oyo, хороший проект, классный проект, но деньги стал зажимать. Из e-share Books, но ну, этот проект, скажем так, клон Турбобукса, но в каких-то он там постоянно настройках, перестройках. Что еще о проекте? Лично мне в проекте нравится нормально работающая служба технической поддержки. То есть написали что-то, вам ответили. Во всяком случае, пишем по-русски, но отвечают нам по-английски. Ну, перевести можно. Значит, если вы еще сомневаетесь в проекте, ну, обратитесь к форуму. Форум, естественно, модерируется, как и все форумы. Но в русскоязычной части форума вы можете получить представление о проекте о выплатах, о вопросах, о проблемах, какие там у людей возникают. Да? Но общее впечатление людей, которые сейчас работают в проекте, оно положительное. То есть, все работает, не глючит, деньги выплачиваются.